Всем привет, сейчас на Kia Sportage 1.6 автомат, 2021 год, будем менять в двигателе масло. Мы откручиваем защиту, после того как открутили болты, снимаем пукли, их здесь 6 штук, защиту сняли. Дальше снимаем масляный фильтр, он в очень удобном месте, защиту сняли и сразу же он на виду, откручиваем пробку. Для того чтобы убрать остатки масла выкачиваем вакуумным насосом масло будем заливать toyota 5 в 30 на да, именно toyota так как на все машины лью и проблем не было с двигателем двигателя чистенькие жора нет и egr не, не засран. заслан то есть как бы все показательные потопливные, по всему что это масло как бы действительно хорошо свои деньги отрабатывают и как бы вот так но это личное дело каждого то есть как бы я сейчас не рекламирую я просто лью то что знаю масляный фильтр будем использовать фирмы hanks смазали резинку маслом и закручиваем от руки хорошо зажали дополнительные какие-то ключи не будем использовать то есть нет необходимости, чтобы не пережать и не сбить резьбу. Поменяли шайбу. И закручиваем. Также не пережимаем. Чуть-чуть прихватили ключиком и все. Заливаем масло в двигатель. На этом масле я уже катаюсь на других машинах ну, где-то лет 10. Двигатель завели. Проверили нету ли течи. Снизу двигателя все нормально, все закручено. Глушим и смотрим, нуждается ли двигатель в доливке. Проверяем уровень масла по щупу. Так, у нас нормальный сейчас получился. В двигатель GDI 1.6, 132 силы влезло ровно 3.6 литров масла. Кстати, вот по регламенту каждая замена 15 тысяч у меня написано но по этому двигателю есть моменты, вот он технологически довольно-таки сложный и вот на 8 тысячах вы видели масло уже, при том что это бензинка, поменял как бы цвет такой, значительно темный ну, как бы, чем обычно в бензиновых двигателях, однозначно на 15 тысяч, ну, я бы не менял то есть я буду менять каждые 10 тысяч защиту ставим на место все так же с каждой стороны по три пухли и закручиваем болта. С вами был канал Ресурсы факт. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем удачи на дорогах. Пока.